Из всех схем инвестирования в строящееся жилье, жилищно-строительный кооператив является самым проверенным. Это явление для нашего рынка отнюдь не новое, ведь такое объединение граждан для строительства жилья существовало еще в СССР. ЖСК имеет ряд объективных плюсов. Во-первых, довольно простая схема строящегося жилья во-вторых, члены ЖСК сами себе хозяева, в том смысле, что могут самостоятельно решать вопросы по управлению домом. Еще одним плюсом, который может привлечь покупателей кооперативного жилья, можно считать их цену. Правда, нацеливаясь на приобретение дешевой первички, стоит быть предельно внимательным. Как показывает практика, низкими ценами нередко стараются привлечь покупателей проблемные застройщики. Потому перед вложением денег обязательно поинтересуйтесь у кооператива разрешительной документацией на строительство и акт на землю. Объективный минус состоит в том, что вы не станете владельцем своего жилья до внесения полного пая. До этого вы можете пользоваться своим жильем, но распоряжаться им вы сможете только с разрешения кооператива. Существенное отличие кооперативного дома от дома-квартиры, в котором приватизированы, состоит в том, что второй находится в совместной собственности жильцов, а кооперативный дом остается в собственности ЖСК. В этом кроется недостаток. Если кооператив влезет в долги, а кредиторы подадут в суд, то взыскания могут обратить на участок или дом. Кооператив имеет право продавать квартиры даже до начала строительства, просто принимая паевые взносы членов. И это еще один риск для инвестирования в жилье. С другой стороны, в кооперативе, который работает прозрачно и по закону, участники имеют право контролировать ход строительства и выйти из него, если он их не устраивает. В любом случае, если вы инвестируете в жилье на начальном этапе строительства, это несет для вас большой риск того, что дом так и не будет построен. Так что независимо от схемы приобретения, нужно обращать внимание на то, насколько надежная компания или кооператив ведет строительство. Если вам приглянулось жилье в кооперативной новостройке, то перед тем, как вступать в него, внимательно изучите его устав. Прежде всего, процедуры вступления в члены кооператива и выхода, права и обязанности членов, как вносить пай разово или частями, как и в какие сроки кооператив будет возвращать вам ваш взнос, если вы захотите из него выйти, как формируются и какие полномочия имеют органы управления ЖСК. Подойдите к этому меркантильно. Может ли глава правления кооператива без согласия жильцов? например, установить в доме новую антенну, за которую вам в том числе придется платить. Насколько легко жильцам поменять правление, если они недовольны его работой? Практика показывает, что неудачно выбранное правление дома может создать массу проблем жильцам, начиная от некачественно выполненных услуг, заканчивая постоянным повышением тарифов. Избежать этого проще, если по уставу глава правления принимает решение не единолично, а совместно с правлением. Помимо этого, уточните все платежи, которые вам придется внести. Кроме собственного пая, это могут быть членские взносы, из которых будет финансироваться работа кооператива. Преимущества кооперативной новостройки. Простая и достаточно понятная схема приобретения собственности в строящемся доме. Участники кооператива имеют возможность принимать участие в управлении домом и отстаивать свои права. Зачастую стоимость жилья ниже, чем у компаний-застройщиков. Недостатки кооперативной новостройки. Покупатель приобретает право собственности на квартиру только после полного внесения своего пая, а также регистрации права собственности. Возможны конфликты и судебные разбирательства, если владельцы квартир или инвесторы в строительство не достигнут согласия по какому-либо вопросу по управлению домом. Хотя квартиры принадлежат участникам кооператива, сам дом принадлежит ЖСК. ЖСК отвечает по своим обязательствам за все имущества, в том числе самим домом и землей под ним, если она принадлежит ЖСК. Участники кооператива в случае его ликвидации отвечают